Всем привет, друзья. Так. С чего начать сама не знаю. Короче, дети. Мадам! А ты что там делаешь с котенком? Моешь? А зачем? Он же замерзнет. Отпусти его. Моет котенка, кошмар. Один раз у меня так сейчас помнил. Они же дома у меня были пару дней. И я набирала воды в ванной, воду набираю и слышу котенок орёт в ванной. Думаю, что такое? У меня Даринка взяла его, закинула в и стоит смотрит, как он орёт. Я говорю. Ты что делаешь, Дарина? Нельзя так. Мы, говорю, мыться будем, а ты котенка туда кинула. Нельзя. Котенку Бобу, говорю, объясняла ему ей. Отстоит и улыбается. Короче, она у меня заболела. Ой, как его? Болячки во рту-то как называется сейчас? Голова не соображается, я сегодня три часа только спала. Стоматит. Томатит. Третий день уже мучаемся. А! Ладно, мой себе ножки. Котенка не мой. Третий день и... Гей больно там. Конечно, я что в огород же приношу. Так она у меня в огороде ползала, бегала, все подряд сживала, в рот сувала. А я же не могу следить. То поливаю, бегаю по теплицам. То что, то это... В огороде поливаю. Сама еще, вон, с рукой хожу. Смотрите, что. Забинтовала вон руку. Она у меня растянулась. А растяжение сухожилий, видимо. И это, ноет. А так вот давление не так сильно. Ведр, Ведра-то надо таскать все-таки. Вот принесла какая-то... Какая-то зараза, блин, прилетела сюда. А ведра таскать надо. И вот перед огородом я обязательно бинтуем эластичный бинт вот ну короче как то так сегодня собираемся в ёшку ну то есть яшкалу нашу республик... республику республику марел это республика Морел город наш яшкала называется ешькарла мы ее называем мы ее называем ёшка ёшкин блин вот. И ну короче, я детям обещала. Я сказала, на пару дней мы съездим, ну, на пару суток. У Андрея там начальник снимает для Андрея и Димы квартиру. Ну, короче, там мы перекантуемся. У нас сегодня температура 34 градуса. Ни одного облачка нет. К вечеру на последнем собираемся выезжать. Я не знаю, там жара спадет, не спадет, но как-то спокойнее все равно. А сейчас в данный момент я, я варю поросенку птицам нашим. Короче, оставляю одну женщину, соседку, она согласилась на пару дней козу доить, там, кормить бяшку паразита этого. И хозяйство, короче, все, все кормит. Вот чужие люди, они лучше помогут, чем свои родные. Но у меня-то нету никого уже. Вот. никого нет у меня здесь. Нету близких, вообще никого нету. Че? У меня Амина каждый день спрашивает, мама, больно? Говорит, опять зависла здесь эта мушка. Рука каждый день, в день не по одному разу. Я говорю, ноет, ноет так она обнимает все мне руки да я говорю на тебе грязь очень видна говорю ты беленькая и сразу видно что ты грязная Стаешь динарка говорит а я темненькая на мне ничего не видно да мам говорит я говорю да висит ты висит ну короче нет сейчас поросинку сварить надо нам а потом кто бы как будет кормить его вот Сегодня до часу ночи компоты варила, огурцы посолила. Огурцы еще четыре баночки. Компоты с яблоками сварила. Андрей яблоки привез. Не могла делать, но надо было выработать на выходных. Привез он мне в воскресенье. Я с Даринкой все. Она с труб не слазит. Все на руках у меня. И вот я вчера ночью варила, пока она уснула. Она ночью-то плохо спит. И вот сегодня она как-то мне дала вот поварить эти компоты. Сестренка звонит, мама перезвоню Так. А затем. Ладно, надо взять. Секунду. Дайна. Привет. А? Видео смотрела мое? Ну и че? Вс, плакала. Молодец, бабушка. А, баб, да. бабушку-то скинула тебе. Да. Да. Как живая, да? Ну, такая молодец, все рассказала. -то. И плакала, и улыбалась и меня, пока смотрела. Да. Так я это. Хоть на ее голос есть. Я говорю, могла бы больше ее заснять. Она же много ведь историй-то своих семейных-то говорила. Маму, да, жалко, не засняли? Маму, да, маму не засняла. Вот раньше бы, вот мне Дима же говорил, когда еще мамка у меня живая была, помнишь, в 2014 он мне говорил, мама, Ютуб, он это, туда снимать можно, скидывать. Я говорю, да ладно, что ты мне говоришь? А в итоге, что, блин, надо было послушать. Если бы послушала, мамка бы у меня была бы живая. Ну, то есть, О, на голос, видео. Голос, увидеть ее и да. А так, хоть бабульку. Я сегодня дядя Славе выслала и тебе по WhatsApp. Дядя Слава такой, спасибо тебе, Гузеля, большое. Дядя Слава, это, которая... Э, В Якутии живет. У этого, у этого как бы, сын, у брата, у бабушки. У ну, дяди вас. Васи, да. Да. Да. Да. да. Я тоже сегодня а бабулю да. смотрела. Я сегодня с трех утра, а с 4 утра, до часу не спала, четыре проснулась. Стирка сегодня в город собираюсь с детьми ехать на два дня. Постирала все, да, это коляску постирала. Димки с Андреем. Да? Погулять, погулять. Отдохнуть. Ну я вот договорилась с соседкой, вон на пару дней хозяйство пускай присмотрится. Я вам сейчас варю. Еду. блин чуть-чуть хочешь вот. а. да у меня рука не отдыхает надо хоть рука чтобы отдохнула растянула сухожилия на маш я тоже я или стукнулась или чё, локтем у меня бывает такое хоп незаметно прошла в садик-то отдала деньги-то Андрей, да? да, да. Там у нас какой-то тренер будет, и все одинаково будут одеты на физкультуру. А у нас всегда одинаково одеваются на физкультуру, всегда. Что Фарида ходила, а, что Дима, всегда белые футболки, черные шорты, белые носочки и щешки. Это у нас в порядке вещей, это так у нас. Вот. Значит, черные еще надо попить, да? Белые носочки. Это обязательно. У нас есть шортики, да, футболки может быть. Футболку, динарки ну, может быть. Выходной будет, надо вот этому вот сказать. Mm. Чтоб свозил детей. Ну, мы тоже сгоняем. Прогуляться, да, это... На рынок надо съездить. Mm -hmm. Хорошо, когда есть в городе, где остановиться, да, прогулять? Да, хорошо, я из-за этого и рву туда. У них антон молодец, снимает за свой счет. Да, начальник у них вообще молодец. Все за свой счет он делает. Не то, что, он помнишь, в Казани мы жили, да? Сами за свой счет снимали и жили так, платили. Ну да. Они все это... Он, вот. ну, как понимаешь, и... Он потому, снимает, что он есть. вообще, да. Он, видишь, он начинал-то с самого простого рабочего. Он эту школу прошел, он знает, что такое простой рабочий. И дорос до начальника, свое дело открыл, и все. И он к людям по-человечески относится. Не как, ну вот это, не как вот эти богатенькие детишки, которые людей за людей не считают. Короче, друзья, мы с Таминой... Ну все, все. Саминой сбегали на рынок, взяли масло килограмм сливочное. Мне очень нравится шокта, оно мягкое, не твердеет, даже морозильники. Очень хорошо себя показываю. А, так, подожди. Так, взяла говядину тушенку. Суп потом приеду, буду варить. Так. Вот туда это амина пила. Карту не взяла, по телефону перекинула денежку. Потом шокта, кровяная колбаса, мы ее очень любим. Я ее в город возьму с собой кушать. Совхозный хлеб взяли, мы его очень любим. Он еще теплый такой прям. И сегодня хлеб очень вкусный, красиво смотрится. Видно, что хлеб хороший. Вот этот хлеб мы тоже с собой возьмем, потому что мы любим только наш хлеб, наш шок. Да, сейчас мы с собой. Только наш хлеб мы любим. Совхозный. Так, и 40 купила килограмм. Так, купила еще сметанку. Мы будем вареники сляпать. Папа приедет, сделаем вареники. И сыр кусочек, кусочек взываю. Кусочек сляп. Скорость мы положим в морозилку. А папа нам. Ага. Масло тоже в морозилку положим. Так, эту банку поставим. В этот. Короче, девочки, что? Да. Да? да? Сейчас одну колбаску сварим, покушаем, да? Да. И сыром, как не хочу, надо, до вечера мы, как, вечером, на последнем поедем. Вот у меня друзья, я вчера, как и говорила, до часа, смотрите, что я натворила, делов-то. Еще горячие банки, пускай стоят у меня два, ничего страшного не будет с ними. Они горячие, остыть должны полностью. Не будем убирать, пусть остывают. Ну что, девочки, сейчас помоемся? Да. Да. Дарина, будем мыться? Мы слазу, Видишь, на глаза на мокром месте у нее. Как Ну мы приедем в город, еще в городе сполоснемся. Жарко такая, жара стоит, да? Да. Папа. Да. Круто. Все круто. Папа, думаю, да, у папы тоже. Папа, это обязательно мы заснимем А вот это видео у нас выйдет уже На следующий день Но мы будем уже в городе Как раз мы, Вы будете смотреть, а мы будем по городу гулять Друзья Так, дай мама говорит Будем гулять Очень душно уже, духота уже прет и прет Надо белье убрать У меня там уже, наверное, высопала Короче, мы будем гулять Вы будете нас смотреть Так что ждите новых видосов С нашей ежки Надеюсь, будет интересно. Куда мы хотим-то? Макдональдс, да, вы хотите? Ага. Который я терпеть не могу. Это Макдональдс, там одно это. Фу-фу-фу. А -а. Ну ладно, сводить надо. Картошка кстати. это полезная. Картошка полезная, когда дома ты кушаешь. А -а -а. Да. Да, вон слюнки текут. Она глотать не может а -а -а. Да, хлебушек с собой возьмем. Черный... Э Черный и белый с собой возьмем. Это туда, в городе кушать будем. Белый? Белый и черный возьмем. А -а -а. Да. И колбасу возьмем. Одну сварим, ну, а ну, это ну, возьмем. Слазу, слазу а? Ты Со сметану. Ты учишь помоешь. Когда уже например, ротичке, ты сейчас еще Конечно, да. помоемся. Я, Нет, я не могу, я сама хочу сполоснуться уже. Мы уже поездки боятся. <мечаю> Горячий хлеб точно. Ой, кто что хочет, да? Кто что хочет? Сыр хотим, сыр хотим. <мешки> Мама Что? Ну, <мешки> Попло... <Попло, как> <мешки> <Чё? мешки> Ой, вкусный сыр. Вот это вкусный сыр. Ну так полечим. Конечно, стол будете споласкиваться каждый день. <мешки> <мешки> потому что делать а не фигнем вам будет. Гулять в жару Сейчас не будем, вечером плавили, только будем. Гулять. А то ну, вот сегодня успеем погулять, пойдем. Сейчас мне надо смонтировать еще видосы Папа, Папа пока что зарабатывают деньги. <чувствует> да. <существует> Папа пока что зарабатывает деньги, а мы будем тратить эти деньги, да? <существует> да нет, у мамы тоже есть деньги. Да? И у мамы будем тратить. Да, и у мамы, и у папы. Ну как вам сыр? Вкусно. Вкусно, да? Мясо не охота, ничего не охота, да? Угу. Не, а вот эту кровляную колбасу сварим. У Она вкусная. А, я буду. Ну, будем. Я так, мама, может, я так сниму, что хожу? В городе? Я, да. Ой, как! Ну я сейчас Ну, где будем сейчас, мама, да? Слушай, я ням Привет, дай, коротко, сын, ага. Да, да. А, Ну все, девочки, а? с нашими подписчиками прощаемся. Может, да. Встретимся да. в городе, да, Все, давай, пока, пока, пока. Да.